Жил в пещере, да исторически, мужчина. Пришла к нему неожиданно женщина и говорит, «Пусти меня к себе, он». «А, а зачем ты мне нужна?» «Ну как зачем? Я в пещере у тебя буду убираться». Да, «Да у меня пещера чистая». «Я есть тебе буду готовить». «Да я только недавно мамонта завалил, пожарил. Еды у меня, во, хватает». Допусти да меня на одну ночку». Не пожалеешь, пустил он ее к себе в пещеру. На утро выходит доисторический да мужчина, становится возле пещеры, подтягивается так, смотрит на свое достоинство и говорит, вот ты зачем нужен хвостик кожаный, а я тобой рыбу глушил! Не забывайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если у тебя есть прикольный классный анекдот. Не стесняйся, присылай мне его, и я с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Всем пока-пока.